Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий, журналист Рустам Вафин. И в гостях у нас сегодня доктор биологических наук, профессор Казанского университета, директор научно-клинического центра Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории генной и клеточной технологии этого же, этого же института, института, Резванов Альберт Анатольевич. Добрый день, Альберт Анатольевич! Добрый день! И сегодня... Вы нас особо интересуетесь, ваша последняя постать как на научного сотрудника лаборатории генной и клеточной технологии. И вот почему. Недавно в международном журнале «Актуальные вопросы молекулярной биологии» были опубликованы рез результаты исследований в вашей лаборатории, посвященные новым подходам к лечению онкологических заболеваний. Название статьи «Формирование и модуляция» я это прочитаю, потому что я это произнести не смогу. А, название статьи «Формирование и модуляция лекарственной устойчивости опухолевых сфероидов под действием индуцированных мембранных визикул стволовых и трансформированных клеток человека». Давайте начнем наш разг разговор с того, что попробуем перевести название э, этого исследования с языка научного на язык, понятный нашим э, зрителям. Итак, что такое мембранные визикулы, что такое опухолевые стероиды сфероиды. Сфероиды, сфероиды, да простите и как по действием первых обеспечится лекарственная устойчивость вторых? Ну, по сути, сфероиды опухолевые, которые мы используем, это модель своего рода микроопухолей или микрометастаз. То есть это скопление нескольких десятков, сотен, тысяч клеток, то есть не очень большие образования, но с ними можно работать в пробирке, то есть в лаборатории и они модулируют своего рода трехмерную структуру именно метастаз. Если же говорить про микровезикулы, которые вы упомянули, то это своего рода мембранные пузырьки маленькие. То есть вот клетка это большая такой большой мешок и как мы знаем из курса биологии в школе она покрыта клеточной мембраной два слоя липидных липидов если же ее как следует потрясти ну вернее сначала разрушить цитоскелет чтобы она потеряла свою форму она стала капелькой как следует потрясти то она распадется на многие многие капельки маленькие вот эти вот маленькие капельки являются по сути своей теми микровизикулами с которыми мы работаем а если же говорить вообще для чего эти микровезикулы нужны на самом деле это инструмент для общения клеток. Ну, давно уже было известно, что клетки между собой общаются. И на заре клеточной биологии, молекулярной биологии было мнение, понимание, что они общаются, например, посредством белков, посредством гормонов, каких-то других небольших молекул. То есть получается, они как бы пахнут. И соседние клетки могут это учуить и получить таким образом информацию, как себя вести. Но э, в последние годы, ну, десятилетия, э, произошел определенный прорыв, э, который э, сформировал новую теорию вот, общения клеток. Что они общаются не только за счет таких вот маленьких молекул, но и за счет того, что они посылают между собой сигналы такими пузырьками. То есть клетка формирует пузырек, как конверт в которой она упаковывает необходимые молекулы, как содержимое письма. И такие вот пузырьки, конверты, микровезикулы могут путешествовать от одной клетки к другой, передавая информацию. А мы, ну, имеется в виду вообще, ученые подсмотрели этот механизм в природе и подумали, а нельзя ли эти конвертики, пузырьки, мешочки использовать для того, чтобы передавать не нужную клеткам информацию, а, условно говоря, самостоятельно формировать информационный пакет. То есть переписать письмо? Ну Да, то есть не переписать письмо, а использовать конвертики, как бы, а вот уже содержимое использовать свое. То есть взять, купить на почтампе конверты, марки, uh -huh. а, а содержимое уже закладывать свое. И в зависимости от содержимого. Клетка, которая получит такое сообщение, будет вести себя уже так, как мы ее запрограммируем через такое биологическое послание биологическое. И понятно, что все клетки общаются в том числе и с помощью таких вот микровезикул, в том числе и опухолевые клетки, которые общаются со своим окружением. То есть ведь опухоль она растет в нормальных тканях, то есть она окружена нормальными тканями. И вот это вот общение опухоли и нормальной ткани, как выяснилось, крайне важно для того, чтобы понять, как опухоль избегает, например, лекарственной терапии или как она метастазирует. То есть как из опухоли выходят новые клетки, которые попадают в другие участки тела и дают начало новым опухолям, то есть метастазам. Я правильно понимаю, что эти клетки онкологические уже которые произошла метаморфоза стали раковыми, они посылают сигнал другим клеткам с командой «Превращайтесь в нас». Не совсем. Очень хороший вопрос. Там очень много разных команд. Например, команда может быть соседней ткани, расти новые сосуды, потому что опухоль, опухоль растет, ей нужны питательные вещества, ей нужен кислород, удаление продуктов жизнедеятельности, а для этого нужны кровеносные сосуды. Она может дать команду растить кровеносные сосуды. Она может дать команду как бы, защитите меня а, от а, лекарственного препарата. Она может дать команду иммунной системе Слушай, как бы, ты туда не ходи, сюда ходи. Как бы, забудьте, что я есть. И иммунная система перестает видеть опухоль. То есть там огромное количество различных команд, которые а, опухоль а, посылает своему окружению, но также и окружение воздействует на опухоль. И вот как раз выяснилось, что если тестировать лекарственные препараты только на чистых опухолевых клеток в лаборатории, угу. то многие препараты замечательно работают. Но если ты, например, уже создаешь трехмерную модель опухоли, или в организме человека она окружена здоровыми клетками, то почему-то не всегда лекарственные препараты эффективны. И здесь как раз... Есть вот эта вот новая теория о том, что астромальные клетки и иммунные клетки, то есть клетки окружения опухоли, нормальные клетки организма могут защищать опухоль от действия лекарственных препаратов, то есть поддерживать ее, угу. потому что организм не знает, что это... Ну, плохая клетка это да то есть опухолевые клетки они замаскировались и зачастую организм не знает что это плохая клетка он воспринимает ее как свою собственную и соответственно пытается защитить а это дает опухолевые клетки например шанс мутировать и стать устойчивой к лекарственным препаратам то есть таким образом снижается эффективность терапии повышаются риски развития резистентности, то есть устойчивости к лекарственной терапии, и возникают риски рецидива, то есть возврата заболевания, потому что некоторые опухолевые клетки могут пережить терапию, а потом через какое-то время вернуться с удвоенной силой. Ну, в общем-то, известный процесс, да. Итак, что вы делаете? Что, я правильно понимаю, вы уже пытаетесь, ну понятно же, в пробирке вложить информацию в эти везикулы, которые что? Ну, мы используем эти везикулы сразу в нескольких направлениях. То есть не только то, что вот опубликовано в той статье, а в целом. Во-первых, мы пытаемся модули... создать тест-системы, чтобы в лаборатории можно было тестировать лекарственные препараты на опухолевых клеток, но при этом, чтобы модулируя вот это вот микрокружение. И это достигается и с помощью того, что мы их культивируем, то есть выращиваем вместе с нормальными клетками организма, и за счет добавления везикул, то есть внешних визикул, то есть вот этих вот сигналов, которые организм mm -hmm. производит. С другой стороны, мы... Наоборот, вот вы в самом начале тоже сказали, может ли опухолевая клетка послать сигнал, чтобы соседние клетки стали опухолевыми? Отчасти, да. То есть мы действительно как бы, нашли визикулы. Например, если взять визикулы от стволовых клеток, нормальных столовых uh -huh. клеток и добавить их к обычным опухолевым клеткам солдатам, то они приобретают свойства так называемые стволовые опухолевые клетки, то есть становятся рассадником новых метастаз или источником нового роста опухоли, или именно вот эти вот стволовые опухолевые клетки наиболее устойчивы к действию химиопрепаратов, и именно они отвечают за рецидив, за возврат заболевания. То есть таким образом мы можем с помощью этих вот микровезикул делать опухолевые клетки более агрессивными. И это важно для лабораторных исследований, для э, скрининга лекарственных препаратов, потому что это позволяет проводить скрининг именно на самых агрессивных опухолевых клетках, потому, которые обычно там, или, скажем так, не всегда удается выделить просто из за биопсии опухоли. Ну и, наконец... Так как клетки любят друг с другом общаться, в том числе с помощью этих микровизикул, мы можем загрузить в эти микровизикулы, например, лекарственные препараты. Это могут быть либо химиотерапевтические препараты, либо вообще генноинженерные препараты, то есть ввести гены, которые могут убить опухоль. И эти гены, то есть продукты их будут упакованы эти микровизикулы, доставлены в опухолевую клетку, и это приведет к тому, что мы, клетка получит сигнал, например, на самоуничтожение. А, подоб, а вот информация о подобном свойстве. Вы сказали, например, сосуды да, mm -hmm. начинают вырастать, дает команда. А команда, что там, не расти сосудом, и, соответственно, обесточивание раковых клеток и какие-то другие вещи, которые не напрямую уничтожают, а вот за счет того, что организм начинает распознавать, что это враг. Очень тоже хороший вопрос. Есть такие подходы, где как раз блокируется рост сосудов и, соответственно, опухоль плохо растет. Это хорошо работает в комбинации с другими препаратами. И есть возможность, например, так, возбудить иммунную систему, как бы растрясти ее и сказать, слушай, слушай, вот же опухоль, как бы, разве ты ее не видишь? То есть можно с помощью разных методов, с помощью в том числе микровезикул заставить иммунную систему более пристально взглянуть на этот участок организма и надеяться, что иммунитет наконец-то увидит опухоль и начнет с ней бороться. Но а, вот с иммунитетом да, у нас есть работа, где мы а, используем микровезикулы, которые либо а, напоминают опухолевые клетки, uh -huh. чтобы создать своего рода вакцины против опухоли, либо они активируют опухолевые клетки то есть опухолевые то есть как бы условно говоря мы как э, улей потрясли опухолевые клетки как пчелы там разозлились и начали искать кто же тут рядом этим занимается и зачастую это может привести к тому что они все-таки смогут увидеть опухоль и подавить ее uh -huh, uh -huh. а вот стволовые клетки вы сказали стволовые клетки которые при определенной трансформации в раковые становятся предельно агрессивными и в общем-то а вот для меня стволовые клетки, ну понятно, это очень такое побывательское представление, uh -huh. это то, что берут, хранят там из повинной крови, буквально с рождения, uh -huh. в специальных банках и стволовых клеток, и в случае серьезных заболеваний используют их для лечения, для выращивания новых тканей, для лечения. А вы говорите, что стволовые клетки в определенных обстоятельствах являются ну, страшными убийцами. Да, вы правы, и у нас в Казанском университете есть такой биобанк, и мы тоже помогаем как бы, родителям сохранить поповинную кровь со стволовыми клетками для лечения различных заболеваний. Но дело в том, что не только поповинная кровь содержит стволовые клетки, по сути, любые ткани организма содержат стволовые клетки. Это своего рода запасные части, то есть ремонтные бригады, если где-то что-то ломается. Именно столовые клетки отвечают за восстановление. И ну, тут, если даже дальше пойти, наш организм постоянно ломается. То есть клетки же постоянно обновляются. Стволовые клетки участвуют в процессе обновления организма, но в том числе участвуют и в процессе восстановления, регенерации. И вот эта вот способность стволовых клеток к делению, к росту, к стимуляции, Рост вот тех же сосудов например uh -huh. а, ведь эти процессы они универсальные для опухоли и эти процессы также нужны для ее жизни более того вот, например опухоль в принципе э, ну, рассматривается как ну, один из таких, таких литературных терминов как незаживающая рана это связано и с тем что там происходят вот процессы регенерации определенные и роста сосуды с тем что там происходит постоянное воспаление как в настоящее ране и это позволяет при опухоли привлекать различные клетки, которые бы поддержали ее в росте, а при воздействии различных лечений там химиотерапии, радиотерапия поддержали бы ее выживаемость. То есть есть еще теория, что, Именно сломанные стволовые клетки могут быть источником или прародителем онкологических заболеваний. То есть у нас просто в организме какая-то стволовая клетка сошла с ума, начала, у нее, например, слетела программа контролируемого деления или контролируемой дифференцировки, то есть превращения в нужные клетки. И такая свихнувшаяся клетка стволовая может стать стволовой опухолевой клеткой и стать первопричиной развития онкологического заболевания. И вот в лаборатории одно из направлений мы как раз вот исследуем вот эти вот процессы первоначальные, как зарождаются эти стволовые опухолевые клетки, либо из стволовых клеток нормальных, либо перепрограммируя обычные опухолевые клетки как клетки солдаты в опухолевые клетки генералы, то есть вот столловые опухолевые клетки. Угу, угу. Ну, как любопытно-то. А вот <свят> потенциал этих исследований и какие риски, то есть, почему я спрашиваю, потому что, <свят> ну, регулярно возникают истории, понятно, что они в популярной литературе в первую очередь что вот нашли или чудо-средство, или чудо-подход, или вот, вот уже все на подходе, и потом все-все-все побежали-побежали, а потом раз и тупик. И вдруг есть понимание, что ну не этот путь, да, или это, одного в этого пути недостаточно. Ваше ощущение, вот, направление работы с клеточной почтой? Ну, э, я считаю, что это направление очень интересные, перспективные, ну, иначе мы бы этим не занимались. <с> Потому что мы у нас огромное поле деятельности, и из, из всех проектов мы выбираем наиболее интересные. В данном случае однозначно это очень перспективно для создания вот, тест-систем. То есть для того, чтобы проводить скрининг, отбор лекарственных препаратов в пробирке. И это важно не только для разработки лекарственных препаратов, но и для персонализированного подбора лекарственных препаратов. То есть вот, взял у человека биопсию кусочек опухоли, вырастил множество микроопухолей и протестировал на них лекарственные препараты, прежде чем ты назначил эти препараты человеку. Сейчас проблема, что этот процесс не очень быстрый и не очень эффективен. Это... человек успевает умереть? Ну, ну да. да, то есть э, все работает замечательно, только как бы это занимает э, Неск... ну, несколько, несколько месяцев. К тому времени не всегда это все еще актуально для пациента. А, и не всегда это удается, потому что ну, эффективность этих методов, то есть не всегда эти клетки хорошо растут. То есть вот как раз э, наши методы могут повысить, вернее, уже повышают эффективность вот такой вот таких вот систем. С другой стороны, всегда идет поиск новых лекарственных препаратов, и эти микровезикулы могут стать теми конвертиками для уже существующих лекарственных препаратов. Дело в том, что для некоторых лекарств, например, доксирубицин, уже есть лекарственные формы на основе так, так называемые э, липосомные формы лекарственных препаратов, когда лекарственный препарат плохо растворим в воде и его э, то на молекулярном уровне обмазывают липидами, чтобы он стал более растворимым. Но эти липиды это искусственные липиды, синтетические. Они тоже обладают своей токсичностью. Они не всегда полностью биосовместимы. То есть ну, есть определенного mm -hmm. рода проблемы. Если мы научимся упаковывать лекарственные препараты не в синтетические липиды, а вот в естественные липиды, которые мы получили из оболочки клеток из клеточных мембран. То, то есть, то, по сути, биопсии, биопсии человека, которую вы берете, из этих же клеток делаются липиды? Не угу. совсем. Как бы, э, то есть, здесь уже не идет речь о персонализированной медицине, здесь речь идет больше о биофармацевтике. Когда мы скрещиваем классическую фармацевтику, то есть классические лекарственные препараты, с биологическими молекулами, которые позволяют упаковать более безопасно эти лекарственные препараты сделав их тем самым менее токсичными для всего организма, а более токсичными для конкретных опухолевых клеток. Угу. Очень перспективное это направление. У нас даже уже есть защищенные как бы, диссертации на эту тему. А использование этих микровизикул уже не в онкологии, а в регенеративной медицине. Дело в том, что эти визикулы, ведь чем они отличаются от клеток, из которых они были произведены. Дело в том, что клетка, то есть всегда есть шанс, что если ты введешь живую клетку в организм, она может вот сломаться, сойти с ума, там начать либо делиться, либо превратиться не в ту клетку. То есть э, почему стволовые клетки так медленно внедряются в медицину? Потому что всегда есть опасения, то есть они не всегда почвенные, но... Э, как бы то ни было, всегда есть оглядка на то, как бы что-то не сломалось. А микровизикулы — это уже не клетка, это бесклеточная терапия. То есть ты, взял, по сути, из большой клетки сделал там, тысячи микроклеток, но эти микроклетки уже не способны к делению. Но при этом они сохраняют свойства своей родительской клетки. И если сделать... То есть стволовые клетки, например, хорошо участвуют в регенерации, Но это всем известно, просто применить пока тяжело в клинике, потому что это требует высококвалифицированных кадров и лабораторий прямо в больнице. Не все больницы это имеют. А если на предприятии на фарм -предприятии сделать из клеток вот эти вот микровезикулы, то их можно уже хранить в обычных ампулах или флаконах, в леофилизированном, например, виде высушенном. И любой врач может в любое время их использовать взамен настоящих стволовых клеток. То есть получается, что они по эффективности приближаются к стволовым клеткам, но при этом являются безопасными. Так вот. Регенерация. Да? А вот сейчас у нас есть ну, предельно актуальная тема потери конечностей да, у людей. И в некоторых фантастических рассказах, которые описывают, например, будущее нашей страны, в том числе, например, Телурия э -э, Сорокина, а там как раз описан процесс, что восстановление ноги и руки – это все возможно в уже в ближайшем будущем. То есть того, что сейчас <coughs> кажется невероятным, потому что костная ткань и прочие вещи, да, то есть понятно, заживление ран – это все быстро можно как-то mm -hmm. ускорить, а вот Такие вещи, как вплоть до конечностей, восстановление. Вот то, чем вы занимаетесь, имеет потенциал в этом направлении? Безусловно. Вплоть но, до выращивания там... Ну mm -hmm. вот, вот здесь вот, честно скажу, выращивание конечностей — это все-таки пока отдаленная научная фантастика. Mm -hmm. Но в 90% случаев ведь не всегда нужно вырастить орган можно сохранить существующий, но поврежденный, то есть для этого можно и причем лечить его можно прямо в организме человека с помощью, в том числе, стволовых клеток либо заменителей стволовых клеток, вот микровезикул, конечно же, в комбинации с другими инструментами регенеративной медицины, например, генной терапии. Но, то есть и это вот сейчас я считаю Самое актуальное направление, потому что здесь мы можем достичь, достичь значимых результатов в очень краткосрочном периоде. На самом деле эти эксперименты уже идут, даже есть клинические исследования во всем мире. Следующим этапом развития регенеративной медицины и науки будет создание искусственных органов, ну, по сути, своей как бы, биопечать когда либо на искусственном каркасе, либо печатая новые каркасы, можно создавать новые ткани, органы для трансплантации в организм человека. А вот чтобы вырастить, вот, например, у тебя, не дай бог, культя, как бы капнул на эту культю, и у тебя, как у там, головастика, отрастет хвост, то есть, там, или лапку у тритона, к сожалению, Ученые да работают над этим, исследуют эти процессы, как разбудить вот эти вот спящие древние гены, которые отвечают за полное восстановление утраченных органов или тканей или даже конечностей. Но пока это все-таки отдаленная перспектива. Но вот применение в регенеративной медицине столовых клеток, генной терапии, бесклеточных методов на основе различных рекоменданных белков или микровизикул, это в принципе текущие реалии, и в текущей ситуации, когда действительно большое количество мы видим травм, связанных с разными факторами, я думаю, это ускорит развитие регенеративной медицины в ближайшее время. Вот вы упомянули. А возможностях визикулярной терапии, можно так обозначить? Ну, ну давайте все я красиво назову можно. визикулярной терапии. Да? Mm -hmm. а в, вот уже сейчас в подборе персональных лекарств для конкретного человека, а, в, еще ваша одна из ипостасей, вы директор а, научно-клинического центра регенеративной и Прецизионный или генеративный. Я медицинный. никогда не выговорю. Я вот специально стараюсь выучить, это, но почему-то ну, мой языковой аппарат не позволяет <с это осилить. Но тем не менее, у вас там есть пациенты, у вас есть реальные пациенты. Вы уже используете эти подходы, когда вы за счет того, что имея такие почтовые конвертики, Имея тесты на основе их, вы можете быстро-быстро подобрать лекарственный препарат и не затягивать процесс там, на набор лекарств препаратов, не затягивать процесс на месяцы, когда человеку уже чтобы они могут быть бесполезными уже стать. вот В начале нашей беседы вы обозначили как раз риски потенциальные, которые существуют в наших исследованиях. И вот риски, которые замедляют внедрение, ну, в первую очередь, это, ну, их несколько, я не буду говорить, что какой-то из них более важный, чем другой. Просто э, начну их э, упоминать и рассказывать о них. А, это, например, э, регуляторные риски. Дело в том, что если ты хочешь что-то применить на пациенте, это должно быть утверждено, то есть войти в стандарты лечения. И здесь э, это достаточно длительный процесс, потому что... Э, связано в первую очередь с обеспечением безопасности пациентов. Вот, доказательная медицина. И э, нужно пройти через многие этапы для того, чтобы этот метод стал разрешенным для клинического применения. Э, да, мы можем это сейчас применять в, в научных исследованиях. То есть пациент подписывает информированное согласие, особенно если это диагностика. По диагностике... Проблем не так много для проведения научных исследований, потому что мы не вмешиваемся в организм пациента. Мы да, берем какую-то биопсию, иногда это малоинвазивная, например, жидкостная биопсия, когда мы берем только кровь, либо кусочек биопсии, когда у пациента берут биопсию опухоли, мы тоже можем взять этот кусочек с согласия пациента и с разрешения этического комитета. Но вот для того, чтобы... Ввести лекарственный препарат пациенту, тут, конечно, огромная проблема, вопросы, связанные с наличием производственной базы, которая бы удовлетворяла всем требованиям фармацевтики. И вот буквально даже на днях Владимир Владимирович в Сириусе, там, в Сочи, к нему как раз молодые ученые подошли и сказали, то есть Владимир Владимирович, вы ну, понимаете, мы... Работаем индивидуально с пациентами, то есть вот персонализированная медицина, когда мы для конкретного пациента делаем конкретный лекарственный препарат. Но невозможно строить завод для того, чтобы сделать препарат для одного пациента. То есть э как нам обойти вот эту вот проблему, что мы делаем один единственный в мире лекарственный препарат для одного единственного пациента, но сейчас... Э чтобы нас не посадили. Минздрав пока там и Минпромторк и все наши как бы, замечательные министерства они не понимают вот этой вот персонализации для них лекарственный препарат это как минимум малотонажная химия как бы, этого, это невозможно выполнить в лабораториях и вот сейчас идет поиск вот этот баланс как совместить персонализированную медицину и какие законы нужно принять для того чтобы разрешить создавать индивидуальные лекарственные продукты под конкретного пациента на единовременных э, условиях? Вы знаете, я работаю в этой студии ну, уже лет 6, 6-5, и вот э, на протяжении этих 5-6 лет, э, в общем эта проблема никуда не исчезла, а между тем люди-то умирают. Люди умирают, и вот эта проблема, то, что малотонажная химия, да, это можно, а вот индивидуальная подбор лекарств, это харам, да, пока. Ну, вот. Ну, пока боремся, пока. Ну, есть еще один риск, это как раз наличие индустриального партнера. Дело в том, что вот эти все исследования, они достаточно дорогостоящие, даже если мы это делаем как малотонажную химию. За рубежом с такими инвестициями чуть проще, особенно если это там, США или Европа. Там достаточно любую как бы, ерунду изобрести, распиарить, и тебе обязательно на стартап дадут э, денег. Про попробовать. Есть, там, э, да, чтобы попробовать. Потому что понятно, что это венчурные деньги, что выстреливает там в лучшем случае один из десяти до следующего этапа. Но там э, больший доступ к финансовым рынкам, к финансовым инструментам. У нас биофармацевтика... А пока на начальных этапах развития в стране, И, но уже сейчас у нас есть, например, несколько индустриальных партнеров, там, это, например, Air Farm, крупнейшая фармкомпания в России, а, международные компании, вот, из Варина Фарма, Nano Farm Development, а, российская компания Институт стволовых клеток человека, то есть, ну, я не стесняюсь их как бы, произнести, потому что это реально лидеры в области в том числе и биофармацевтики, которые развивают а, это направление в России, а, поддерживают вот, и Казанский федеральный университет. А, но таких компаний пока по пальцам рук, руки uh -huh. можно пересчитать. А, будем надеяться, что появятся новые игроки, новые инвесторы. Но и для нас а, мы прошли достаточно интересный этап становления, когда мы а, от ученых, которые заинтересованы только своей тематике, мы тоже учимся слушать наших индустриальных партнеров. То есть, потому что им тоже важно, чтобы эта информация была правильно упакована, чтобы они ее поняли, и они поняли, как это можно будет продать. То есть мы не продажники, мы придумываем вещи. Но если мы придумываем вещи уже с прицелом долгосрочным, как индустриальный партнер будет это продавать? Ну, даже хотя бы через 10 лет, то это облегчает наш диалог с партнерами и упрощает процесс. Как у Фарадея, по-моему, когда он изобрел этот электродвигатель, и когда министр финансов Британии присутствовал на этой открытой лекции, он спросил, когда ваш, смысл вашего изобретения?" Он сказал, через... Там сколько-то лет вы будете брать с этого налоги. <свят> И они очень активно включились. <свят> <свят> <свят> да, да. <свят> понятно. Вот вы давно занимаетесь исследованием в области поиска молекулярных механизмов уничтожения раковых клеток, да? А, вот я когда я с вами сейчас общаюсь, я понимаю, что у вас вот есть этот энтузиазм связанный вот с то, что я назвал везикулярной терапией, да, вот, Это только что... один из. Да, да. Можем. А на самом деле вот этап эволюции вот к этой теме, да, он же был длительный. Вот расскажите об этой эволюции, с чего она началась-то, вот когда, когда вы, вот опять же, тема, интерес, энтузиазм идет, развивается, потом раз, тупик, да? но этот тупик – дверь какой-то в новый путь, следующий путь. Вот. Вы чувствуете, ваш поиск научным был таким? Ну, сложно сказать, каким он был, вот я попытаюсь это сейчас сформулировать. Я ведь 11 лет проработал, проучился в США, и там я занимался очень достаточно узкой тематикой, которой занимались там, буквально там, 10 лабораторий в мире, и да, это было как бы, интересно с фундаментальной точки зрения, но практического применения там, видно, практически не было. И чем меня подкупила возможность как раз в тот момент вернуться в Казанский университет, это то, что у меня была, во-первых, свобода творчества. Мне сказали, "А занимайся чем хочешь. Как бы вот самая хорошая постановка, постановка вопроса. Но, ну, правда, и денег тогда было не так много, но как бы то ни было. Но самое интересное было, получился сплав биологии и медицины. То есть мне удалось начать взаимодействовать с медиками в Казани, и тут как раз меня проняло, то есть я вот испытал такой подъем, воодушевление, что я могу заниматься исследованиями, которые не абстрактные, а конкретно могут в обозримом будущем помочь людям. И вот с Андреем Павловичем, например, Киясовым, и он вот сейчас вот возглавляет биомедицинское направление. Все вот это вот было у истоков вот этой вот школы регенеративной медицины в Казани. Мы начали работать уже в более практическом русле, уже как бы не чисто фундаментальные исследования, а такие прикладные исследования. И здесь нам удалось увидеть несколько перспективных, так называемых, платформенных решений. То есть, э, по сути своей, создать конструктор Лего. Или получить в свои руки конструктор Лего, э, но только молекулярный или клеточный. И э, здесь появилась возможность, э, играя с этим конструктором, быстро создавать различные, например, лекарственные препараты, или быстро создавать различные тест системы для диагностики или подбора лекарственных препаратов и вот э, в этот момент как раз мы сделали следующий качественный скачок, когда мы стали интересны индустрии, то есть вот те вот партнеры, которых я упомянул, они поняли, что это не разовая акция, то есть вот можно конечно сделать один раз препарат лекарственный, как бы с этого что-то при большом везении получить, А здесь мы продаем в хорошем смысле этого слова, то есть мы продаем бренд платформенных решений, что мы даем не просто один раз лекарственный препарат, а целую линейку. И потенциально мы можем создавать любые другие лекарственные препараты, быстро меняя только некоторые кубики в этой игрушке лекарственной. Из LEGO. И это действительно заинтересовало партнеров, потому что это позволит снизить стоимость разработок ну, там, в разы, во много раз, может быть даже в десятки раз. Потому что по стоимости мы можем, например, одновременно разрабатывать 10 лекарственных препаратов. А по стоимости это будет как классические два лекарственных препарата. То есть, понимаете, тут опять вот чистая экономика, как вы сказали, про министра финансов. То есть, когда мы говорим компании, а мы сделаем этот лекарственный препарат то есть как бы за там, четверть цены, но при этом дайте, давайте сразу сделаем 10. И получается, что себестоимость каждой разработки снижается, хотя в целом мы получаем тот же самый объем финансирования, на который мы в общем -то, и можем дальше развиваться. Вы знаете, я упустил один вопрос, который <свист> сейчас я его задам. Когда вы говорили о том, что невозможно пока в связи с ну, обстоятельствами этическими и законодательными использовать вот эти ваши открытия, там, да, ваши разработки в области там, визикулярной терапии, опять же в кавычках я это обозначаю, на в самом клиническом центре, где уже лежат пациенты, а на животных... Исследования проводились, есть эффект. Да, безусловно. Вот расскажите. Эти исследования опубликованы в ведущих зарубежных журналах, то есть, например, на травме спинного мозга, то есть потом повреждение кожных покровов. То есть вы в своих лабораториях ломали там, ну, животным, условно говоря. Доносили травму. Носили травму, и потом с помощью вот этих висикул, с помощью а, программ, которые вы закладываете, внутрь шел процесс восстановления. Да, да А по мы... онкологии? А, по онкологии мы пока только приближаемся. То есть несколько экспериментов с животными мы тоже сделали, выполнили. А, но это пока первые этапы. А, ну, мы находимся в начале этого интересного пути. Тем более, что у нас по онкологии сразу несколько интересных есть проектов. Не только визукулярный проект, но и другие проекты. Например, связанные с тем, что с репрограммированием иммунных клеток организма, чтобы они лучше узнавали и лучше убивали опухолевые клетки. Но это отдельная тема для разговора. А здесь требуется еще один индустриальный партнер. То есть вот мы как раз сейчас упаковываем все, что мы получили, там, в хорошую презентацию, и в ближайшее время будем искать уже индустриального партнера, который бы согласился эти исследования дальше финансировать. А какой из потенциального выбора партнеров вам бы хотелось получить? Если это не секрет. Ну, пока сложно сказать. Как бы... Ну, вот вы представляете, наш не очень-то большой рынок вот этих партнеров. Ну, которые... смотрите, сейчас... Вот буквально сегодня ко мне поступило а, предложение а, от китайской компании. Mm -hmm. То есть понятно, что это пока первые шаги, но китайцы заинтересованы в создании совместных э, научных групп, совм... ну, именно э, в рамках компаний, то есть не фундаментальных исследований, а в рамках компаний, для того, чтобы совместно разрабатывать новые лекарственные препараты на основе генной терапии на основе, на основе стволовых клеток э, человека. А, поэтому мы, э, да, возможно, мы потеряли выход на какие-то западные большие рынки, но Китай это на самом деле сейчас, можно сказать, номер один растущий рынок. Ну и Индия тоже, наверное, очень крупный. А, там, ну, там, Китай там... гораздо более наукоемок на mm -hmm. данный момент. Вот когда вы сказали о платформенной подходе к работе ваших лабораторий, ваших исследований, я правильно понимаю, что то, что вы сейчас делаете, это что визикулярное направление, стволовых клеток направления, то есть, имея такую платформу, вы можете работать и с онкологией, и с травмами, и, ну, возможно, Ваши, вакцины. вакцина. Да? То есть, и все это Дед находится... И на... наследственные заболевания, орфанные и да. все это, вот это есть конструктор, который вы, да? Не, да. В, а, не создавая отдельных лабораторий, да, вот просто на базе тех кубиков, что вы уже придумали. Угу. Значит, я правильно понял этот момент? И надеюсь, наши зрители тоже. А, вот традиционный вопрос, который я вам всегда задаю, поскольку у нас сейчас тема угу. зашла по онкологии и, по сути, она стала центральной. А, вот... Методики лечения, методики поиска механизма, выключения онкологии да, в организме человека. Эту тему влечены тысячи лабораторий во всем мире. И вот эта работа отражается в международных журналах. Вы сто ну, процентов просматриваете. Да, вот, смотрите. вот что из последнего вас зацепил ваш взгляд? что вас заинтересовало ей, вот. Ну вот буквально на днях британские вот, ученые-врачи как бы в СМИ появилась информация о том, что они вылечили девочку с Т-клеточной лимфомой. То есть у, этой, у этого пациента Т-клетки, они вообще это клетки иммунитета, которые как раз отвечают за защиту нашего организма от инфекций. Но бывает так, что в них тоже может произойти поломка, по сути своей, как один, одна из разновидностей рака крови. И Они сходят с ума и начинают бесконтрольно делиться, что ни к чему хорошему не приводит. А на стандартную химиотерапию, к сожалению, ответа не было, и пациент был уже, скажем так, безнадежен. И что сделали врачи? Они взяли Т-клетки от донора, от другого человека, с помощью трех различных геномных редактирований. Сделали их безопасными и эффективными. С помощью четвертой как бы, манипуляции научили их узнавать другие вот, неправильные Т-клетки, ввели их в организм и получили полную ремиссию. То есть онкология отступила. И это был безнадежный больной. И это новое направление в медицине, Потому что до этого такую ну, примерно терапию применяли для лечения B-клеточных лимфом. То есть ну, немножко другой тип онкологии. А здесь удалось создать искусственные иммунные клетки, ну, скажем так, перепрограммировать их таким образом, чтобы они научились уничтожать ну, себе подобные клетки. И в принципе, вот сейчас я считаю, одним из самых перспективных направлений в лечении онкологических заболеваний это ну, иммунотерапия. В широком смысле этого слова, когда э, мы заставляем или помогаем иммунной системе организма самой бороться с онкологическим заболеванием. То есть не с помощью химии какой-то, а с помощью того, что мы... Э, репрограммируем или там, активируем иммунные клетки в организме и они уже сами способны справиться с онкологией. и В этом плане мы тоже занимаемся такими исследованиями тоже вот, с индустриальным партнером по созданию так называемой карте-терапии, когда используются клетки пациента, берутся вот иммунные клетки пациента, в них вводится новая генетическая программа, которая заставляет их узнавать опухолевые клетки. Эти клетки вводятся обратно в кровь пациенту, и эти клетки уже, как злые собаки, начинают вынюхивать, искать опухолевые клетки, их уничтожать. И это считается ну, крайне эффективной терапией в тех особенно случаях, когда классические методы не помогали. Либо, то есть это вот пример, как можно репрограммировать, задать новую генетическую программу для клетки, для узнавания опухолевой клетки. Можно создавать, и мы это в лаборатории делаем, вакцины. Когда берутся иммунные клетки, берутся опухолевые клетки, э, мы даем иммунным клеткам понюхать, условно говоря, опухолевые клетки, Там э, они видят эти антигены, в том числе делая микровизикулы из опухолевых клеток и давая уже не всю клетку понюхать, а только вот эти вот... Э, э, Пузыречки, микровизикулы. Uh -huh. И тогда эти опухолевые клетки э, на наконец-то говорят: а, вот действительно, это же опухолевая клетка. Но учатся ее узнавать, и если такие клетки ввести обратно в организм человека, они рассказывают иммунной системе, э, как найти опухолевые клетки. Иммунитет э, начинает уничтожать эту опухоль и таким образом. Э, Особенно комбинируя с другими методами лечения, можно достичь очень хороших результатов. А вот вы про иммунотерапию сказали. А Какие-то элементы уже внедряются в вашу клинику? Опять, мы все-таки пока. Или та же самая проблема, о которой вы говорили, что. Проблема производственной базы. Угу. Мы работаем над этим, вот опять с индустриальным партнером. Сейчас проводим работы по проектные работы по созданию такой лаборатории, то есть GMP-лаборатория по good manufacturing practice, то есть это лаборатория, которая будет сертифицирована по всем необходимым нормам. И тогда мы сможем получать такие биомедицинские клеточные продукты для применения в клинике. Мы, на самом деле у нас уже есть инфраструктура. Мы получили лицензию и на клинические исследования. И на клинические исследования, вот конкретно биомедицинских клечных продуктов. У нас есть палаты чистые, где мы можем даже проводить трансплантацию костного мозга вот, и трансплантацию биомедицинских клеточных продуктов. Единственный шаг, который нам нужно сейчас сделать, вот, чтобы э, свести вместе клинику и науку, это вот, производственная площадка. И это большая проблема не только для нас, это во всем мире огромная проблема. А в России, к сожалению, это крайне острая проблема, несмотря на наличие, казалось бы, закона. Но, к сожалению, пока этот закон не очень хорошо работает. А сейчас ситуация вообще очень неоднозначная. Там нормы ЕАС вводятся новые. Угу. Ну, мы, но в любом случае есть партнер, который готов в это дело инвестировать, и сейчас ведутся проектные работы. Ну что ж, время нашей программы подходит к концу. Разговор был, мне очень понравилось. Вот. Я еще раз представлю нашего гостя. Это доктор биологических наук, профессор Казанского университета, директор научно-клинического центра Института фундаментальной медицины и биологии. КФУ, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории генной и клеточной технологии того же института, Резванов Альберт Анатольевич, и я, ведущий журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч.